всем привет друзья а мы продолжаем нашу новую рубрику и эксперименты варфейс да это уже вторая часть и как раз сейчас я хотел поиграть с болтовкой но стрелять я буду только от бедра идея между прочим такая же бредовая как и в прошлом выпуске когда я стрелял с дробовика в голову но я постарался сделать этот выпуск еще интереснее для тех кто только что попал на эту рубрику скажу сразу что идеи я здесь проверяю совершенно бредовые в игре они вам могут просто не пригодиться, хотя кто его знает Вдруг вы тоже решите собраться с кланом и поиграть на болтовочках без прицела. Если ты все еще не подписан на новые видео, сделай это прямо сейчас. Ну а я хотел начать с того, что в игре за снайпера на болтовках от бедра вы можете встретить как минимум четыре типа снайперов франдомщиков, о которых речь пойдет далее. Все это я испытал на себе. Но пока что первый тип снайпер неудачник. 5 спину! Да зачем, я же тебя добил бы сейчас и все. Вот поэтому стрелял. Да кто-то Да ну нафиг, терминатор. Мармок, останься. Давайте Вот теперь отомстил. Я сейчас итак теперь у нас второй тип медик иди сюда и прямо перед вами самый яркий представитель со скаутом Точка. прям как медик. ну а теперь мы подбираемся к следующему типу снайперов снайпер-рандомщик вау как-то Вау! Оба! Просто. Рандом. Да-да-да. Типа Но теперь используем режим медика и подрубаем рандом. Ну и пожалуй, самое страшное режим бога. О! Второго! Третьего, дыдите Прикинь, троечка просто вот, без таких расстояний рандомит. Кстати, из всех пушек, что я использовал на таких мясорубках, больше всего мне понравился Чейтак М200. Боже, у него такой охеренный звук, плюс он рандомил, ну просто невероятно. Я думаю, вы сами все видели, и недаром я слышал, что это лучшая болтовка для подобных игр. Поэтому разыграем именно ее уже прямо сейчас. А именно пин-кодик на Чейтак летние игры сроком навсегда. Для участия нужно обязательно быть подписанным на мой канал, также подписаться на мою группу ВКонтакте, и просто оставить любой комментарий под этим видео. Можете, кстати, подкинуть идеи для следующих выпусков нашей рубрики «Упоротые эксперименты Warface». Ну а победителем прошлого конкурса на ФОМА становится Диас Алибеков. Я тебя поздравляю, обязательно отпишись меня в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.